пожалуйста. <од Baba> 아니, папа, я не хранитель. Не хранитель не я. Кто, тупая маленькая. Да, это что-то заряжало, Хранитель я откуда знаю, мне просто дают браслеты, я их раздаю. Ну, закрыть мне. Погодите. А почему тут одного чела трясло только что, и он был с моим ски. Это кто? Это что? Это я один видел или вы тоже видели? Здесь только что меня вот видите, вот. Ты же звернее, Олег, ты же звернее. Я себя здесь вижу, здесь я. А что, Олег, так? У него еще ты тупой, Олег, тут ничего нет. Никого нету. Да вот, у него еще ни кошарчик! Ну там сверху на... А. Ну вижу кошарчика. Где? Да вот он! появляется с времени от времени вот он ты тупой а тут никого нет а, ладно что бьешь вот только что был ты тупой тут никого нет тут Алекс Мнина гуляет да где тут сретнули и летает знаешь наоборот в нашем городе он тебе там таблеточки пропишет пойдем я тебе номерок его дам вот он, да, врач. да, Ты тупой, это, этот чел. Так, Ох, у вас тоже жаль. Ай, вы еще меня жаб. Пойдемте в этот. А а, Пойдемте в дом, дом Агресса. Вроде там Маринка приехала. Ах ты крыса, ты еще приехать смела? Вот меня украл Криска, крыса меня украла, потом держала в каком-то пузыре. Я это в космосе из-за тебя летала, крысочная крыса, крыска. Крыска Лариска. Ты был еще под пленщиком. Хватит драться, на... даркоманы! Меня убили, но потом возродили. Все, убедитесь Ты же тебя. брат Маринетт. Да, Феликс, это брат Маринетт, вы что, не знали? А <служда> твой <смех> брат только <служда> что приехал. <служда> а, тогда. Поехали, пошлите в дом Маринет. В дом Маринет всем... Не надо. Кем надо? Где он? За участком. Я, я, я, я, я, я, я, мы к тебе в гости. Все да, да, в комнату, Маринка. Здравствуйте, и дядя Габриэль. Здравствуй, папа. Это? Давай, да, да, да, да. Вот комната Маринки. Очень, очень, кстати, тут весело. Прыгаем вот тут. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. прыгаем. Да. Потом, да, потом. Чем? Чем? О, Адриан. Адриан, а? ты что тут делаешь? Где тут Цитрианович? Я не вижу тут Цитрианович. Адриан? Да. Что за фейк? Ты не Адриан, yes. Адриан. Я знаю лучше, я лучший друг Адриана, ты не Адриан, ты фейк. Фейк. Я <срёк> Это... <Das срёк> не Адриан. Адриан, я Феликс. Поним его? А, я Феликс, перекрасился. Измеёмся. Оставьте от меня. Отпеть Феликса. Я здесь Ставь помню, я как меня. пельмени были, как тут пару людей пельмеш Ой. А, я помню. Так. Феликс, давай полепим пельмени. Что, а? Феликс, давай пельмени лепить. <свят> давай. Марина, лепить в туалете, просьба. Э э Нет. Надо. Ладно, да, Олег, что тут происходит? Я не понял. Это кто? Это Феликс. Я не понял. Феликс, что, Феликс давай лепить тут Феликс, пельмени Тут еще один Феликс. Феликс. Феликс это. Это, это, Искусство Присед... <сёк> приседания. Я не понял. Кто, кто тут еще Феликс? Где? Еще один Феликс. Ты тупой? Вот феликс, меня бить, феликс <сёк> Дубой? <сёк> Дубой? <сёк> Ты Фелик, Маринет. Ты тупой? Ты вообще кто? Девушка, ты автоматизированный Это, это, это аккуматировано, я не А тебе Феликс простого надо бить, Феликс меня вообще в тюрьме держал. Ты хватит меня избивать, дура! Это тупой, Феликс, Слушай, Феликс, я хочу давай... снимать комаринету, если это Феликс. Капец. Феликс, давай применим. Что за скам? Вообще я не Феликс, ладно, я, я пошутил. Мы с Феликсом решили поприкалываться с вами. Если что, я Адриан, да. Ой, Адриан, ладно, я лучше друг Адриана. Ну, я немножко я... так голос. Я заболел, потому что так, поэтому у меня о, голос изменил. Не не нет, ах, ах, ах, а. нет Адриан в другой дрежде. Ты Филин? Ты, не... ты, ты Филин? Фили? Да, ты двоюродный брат Маринет. Ты, <свист> брат, давай, Маринет. Все, я ухожу отсюда. Вы здесь. <свист> Меня <свист> Олег позвал, сказал то, что тут срочно. <свист> <свист> Пойдем липи, эмбаль, <свист> Ай, <свист> я пойду, Пино, Пино, Пино, Пино, Пино, Пино, Пино, Пино, Комнату, Собак, в комнату тут за нас что-то не то! Да. У нас монстры, Мистер Бак! Да, тут Мистер монстры я... Ку... я не мистер, я месье! Мистер Бак, зайдите! Собак, тут... В комнату Маринет зайдите! Не, я не понял! Ну все! Афелик, это я Адриан! Так, да. Да. Ты Дубой, ты кто? Так. Адриан! Адриана нету, а Адриан вообще-то уехал! Адриан приехал, и у него горло болит. Нет, Адриан, я, я бы первый узнал, если бы Адриан приехал. Мне ему нужно э, кое-что. У, да. у меня горло болит! Я Адриан! Давай Адриан! С... Что знает тебя? Олег, да. но не знает, но не знаешь? Аж, не, идите кто. сюда, давайте по диван. Нет. Мистер Ебак, быстрее зайдите, пожалуйста, в комнату. А мистер Ебаг, зайди в комнату. Голова, Тут, 5 пять а летает, их изгнать а, спаси, а спаси нас, а, здесь миллиард, ну пять спаси нас! их изгнать надо. Ой, боже, от них голоско да, болит. Я Голов, тоже болит. Голова. болит. О, меня бить, дура! Ай. О, я, я, я чуть на глазах не у всех не трансформировался Я забыл, <смеется> вот запамятовал то, что никто <смеется> не знает и я чуть на глазах у них не всех трансформировался Да, ну тут это И в комнату Маринет Очень срочно Максимально Если вы мне заманиваетесь там, кто-то готовит пельмешки Я вам по башке постучу койте Нет, да вообще что? Древним оружием называется бан Вот древнее такое оружие Так Хорошо,